Один ответственный Квартиросъемщик Сказал женщине, Не имеющей прописки На его жилплощади «Дорогая, Нам лучше выйти Борознь». Она ему ответила «Мой друг, Я люблю, Когда утром играет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 один поэт Уж полночь близится, А Германа все нет. Целый день я нарисовала вода, Талкивающей краской. Лозунг «Спорт — это здоровье!» Хотя она сама из спортивных занятий Увлекалась лишь закручиванием бегудей. А он целый день доставал запчасти я же водил кого-то в кафе «Фиалка» А к вечеру добыл два рыбных заказа, Который сменял на два билета на Таганку. Наидны наши тайны, секретики старые, Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж с названием «Правдивые миры». Но, как сказал другой поэт, Уж сорок близится а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером, После программы «Время», Когда Беру прогнозов наобещала нам солнце, А в окно было видно, как собирается. ему сказала, «Милый мой, у меня есть замечательные предложения, а давай мы с тобой поженимся». А он ей сказал, «Созвонимся».